Еще один интересный вопрос задал Илья Варламов. Правда, вопрос был риторический, но я все равно хочу на него ответить. В прошлый раз мы обсуждали, как с самолета с судного дня пили радиоаппаратуру во время его ремонта в Таганроге. Теперь в Питере пили кабель ФСО, тут еще ломают базы, все дырявое, сливают данные там ФСБшников. Возникают вопросы: могут ли люди, которые должны защищать? государства могут ли они это государство защитить если они не могут защитить сами себя на самом деле для спецслужб защитить себя и государство проще простого нужно просто закрыть интернет запретить все эти google айфоны youtube и прочие microsoft разогнать всех слишком активных э, активистов и строго контролировать выезд граждан за границу и приезды иностранцев внутрь Находясь под ядерным зонтиком, российские власти могут себе позволить очень и очень многое, а вот чтобы управлять страной, не загоняя людей в цифровой концлагерь, да еще учитывая, что все передовые информационные технологии находятся в руках ваших геополитических противников, вот это действительно нетривиальная задача. И я не знаю, сколько они там еще продержатся.